Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо вам за ваши отзывы в группе. После них прямо так и хочется выпустить следующий ролик. И сегодня я хочу вас познакомить с произведением, которое было мной написано на первом курсе обучения в Херсонском музыкальном училище. Друзья, если вам понравился данный проект, я обращаюсь к вам с просьбой поддержать. Для этого достаточно ставить лайки на видео на YouTube, а также рассказывать своим друзьям о нем в социальных сетях. Я обещаю каждую неделю радовать вас чем-то новым и интересным, а также прошу вас о следующих комментариях. Советуйте мне, что можно сделать лучше, для того, чтобы передача стала интересной. Большое вам спасибо. С вами был Кудряшов Евгений. Будьте счастливы. Здравствуйте дорогие друзья. Наконец наступил новый выпуск моей передачи. Роза тоже очень хочет поучаствовать. Давайте я вас с ней познакомлю. Это Роза Евгеньевна. Посмотри в кадр. В кадр смотри.